Банде Гуру Падот Дандам Бхактабин Досаманитам, Шри Чайтанна Прафум Банденитам, Ванша калпотору вишу кипас инду вижу. Патита анг павуни бхавишна виью. Намо нама. Мукан каротивача банди Снабхакти-паде-деви-саттва-батвайи-намо-намаха. Нарайyuna-намас-крitta-нарунча-iva-на-раттама. раттама девиңсара сватиң вясам мудире саңкерта не кісіна катхопаде Гаури-я-патрасы-прақаса-не-ча. ча бхакти жокта Вакти прамадакше жаго даруну дейям сада паривабагнам виштудхум тетхаспадам сива вринчнатам сараньям бхетати хам панутопал бхабади Биспуриджит, тогда мы пигаем поводу, что делаем. Пуруна, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура, ура, Си Адвайта Гададхар Сивасадихи Гаурабхакта Биндхар. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Рама, Рама, Аджануламмит Абхуджауканакаха Бодату, Шанкертануикапитару Камалаяя Такшу, Вишамбару, Диджавару, Джугадхар, Мапалу, Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Hare rāmu, Hare rāmu, rāmu, rāmu rāmu, hare hare. Намāmi Бхаван рупен садан наранам Ганга таранг рамания жатакалапам Гоури Баги саджошо бадане, РАМУ РАМУ ХАДЕ НАИВААТМАНО ПРАБУРАЯМ НИЖАЛАБ ПУРНО НАИВААТМАНО ПРАБУРАЯМ НИЖАЛАБ ПУРНО МАНАМЯ НАДА ВИДСО КАРНО ВИНИТЕ БХАГВАТЕ ВИДА ДИТА МАНАМ Тачатмане Пратиму Коша Джатамукаси Найватману Правура Ямни Джалабапуру Ну Манам Джанада Видушо Кору Ну Винити Джаду Джану Вагавати Бидади Гаудия Гуштхипати, Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Гасвами Такур Такор Правхупат, Парамахамса Джагад Гуру сказал, мы крошечные души, чидатмы, нас бесчисленное количество, а Бхагаван Ананта, как же обусловленная душа может прийти в в отношении с Бхагаваном, маленькая, крошечная джива, частица чит, а Бхагаван является Бригу Читания Хари Ананта, Хари Руб Ананта. Бхагаван безграничен, как же обусловленная душа может установить с ним взаимоотношения. It is written in Gita and different shastra. In shastra, says, that Chidam, you know, Balagra Bhagasho, Balagra Bhagasho, Shato Bhagasho, Shato One here tips a little bit. You can divide hundreds of times что если разделить кончик волоса на сотню частей, и затем эти, эту часть одну из этих частей и поделить на несколько частей, получится размер дживатмы. Он меньше, чем вирус, так как же может такая крошечная душа установить отношения, служить Бхагавану? Так вот, все шастры устанавливают, a, что Бхагаван является бригу you know, Он источник всех атмом, всех душ. Он изначальная причина всех нитя васту. Источник всего и повелитель всего. Единственный способ для дживы выжить это служение. Потому что она изошла из Бхагавана, как сказано в Гите. Она также санатан, она также вечна. Поэтому, поэтому совершенно точно, что все дживы находятся под контролем Бхагавана, под управлением Бхагавана повсюду об этом говорится. Бхагава там Бхагаван напрямую или косвенным образом управляет дживами. Так как же установить сладостные отношения с Бхагаваном? Конечно, для этого необходимы подобающие условия. Когда перед нами крошечными частицами предстает, то есть когда перед нами предстает какой-то огромный объект, мы можем увидеть лишь его часть. Мы не можем разглядеть его целиком. Глаз может оцен... охватить лишь часть этого большого целого. Только если если что, и также живо не может человек, мы не можем видеть что-то, что находится на большом расстоянии. Поэтому так сложно для нас увидеть Бхагавана. Прокупат говорит, что если Взять в пример Солнца. Солнце в 14 раз больше, чем Земля. в 14 лакхов раз больше, чем Земля. Мы видим Солнце на небе. По своему размеру Солнце невероятно огромное. Тем не менее, мы видим его не таким большим. Если, если бы Солнце приблизилось к нам, если бы хотя бы наполовину того расстояния, которое разделяет нас с Солнцем, оно приблизилось, мы сгорели бы потому что произошла бы нуклеиновая реакция, и солнце спалило бы все. На земле бы не осталось жизни. Тем не менее, если солнце слишком отдалится, у земли не будет солнечного света, и точно так же не останется жизни на земле. Таким образом, Бхагаван устроил так, как мы видим это сейчас. Поэтому мы должны быть благодарны ему, он разместил солнце на таком расстоянии, что оно не сжигает нас, и в то же время мы не замерзаем от холода как удивительно устроил Бхагаван, как замечательно. Он предус предусмотрел... И точно так же мы должны находиться на подобающем месте в отношениях с Бхагаваном. Пока мы находимся под руководством ложного эго, пока мы горды, мы не сможем установить таких отношений, не сможем занять ä, правильное место. Несмотря на то, что для для нас, крошечных душ, невозможно установить отношения с Бхагаваном, с огромным целым, с бесконечностью, тем не менее, сам Бхагаван устраивает все таким образом, чтобы Дживатма все-таки пришла во взаимодействие с Ним, установила отношения с Ним. Бхагаван создает необходимую обстановку, чтобы джива достигла его и вступила в игру с ним. Как же он сделал это? Баладе Махарадж проявляется нам для нас как наша гуруварга, как наши духовные учителя. И через них, благодаря им, благодаря подлинному Гуру, который не зашел сюда с трансцендентного мира, чтобы помочь нам, мы можем вступить во взаимоотношения с Бхагаваном, мы можем обрести отношения с Ним. Гуру, Шри Гуру, принимает падшую душу и обучает ее отношениям с Бхагаваном. И благодаря ему мы можем занять подобающее место в отношениях с Бхагаваном. Потому что между нами, между мной и Бхагаваном стоит Гурудев. Сначала Бхагаван, потом Гуру, а потом мы. Наше материальное видение называется Пракрита Даршан. Материальное видение. Но в действительности, после получения дикши, мы должны обрести трансцендентное видение, а пракрита. И когда преданные заявляют, что они получили дикшу 30 лет назад, тем не менее до сих пор не обрели видение трансцендентного, Апракрита пракрита даршан, они до сих пор видят вокруг себя лишь плоть, испражнения и так далее. Удивляются такому. Удивляются. Так, встает вопрос, что же это была за дикша и что же за баджан я совершал. Пока в нас присутствует анархия, Прабхупаты и шастры говорят, что мы не сможем начать подлинный баджан. Так почему бы не стать искренними? Почему бы не избавиться от анардх? Для того, чтобы наконец начать Харибаджан. Если сегодня мы начнем его, завтра мы достигнем нашей цели. Все дело в анартхах. Прежде всего, необходимо избавиться от них. Как я уже говорил сначала Баджина Крия, потом вы избавитесь от Анарт, по милости Гуру, и затем вы войдете в Сада Бхакти, вы сможете совершать служение Сада бхакти. И сейчас нам необходимо достичь этого уровня. Когда мы начнем саддана-бхакти, у нас появится вкус к Святому Имени, к Харинаму. Мы будем закрывать наши глаза и идти во ври... пойдем во Вариндаван в уме. Если... Таким образом, это яркий признак. Если кто-то совершает садана бхакти, у него есть вкус к харинаму. Как мы знаем, Гурупад Падма является связующим, является посредником при помощи кого я могу видеть трансцендентный мир. Через Гуру Падападму я вижу все. Я смогу увидеть трансцендентный мир. Таково правило. Это правило должно быть соблюдено. Если ученик отодвигает Гуру и пытается сам увидеть, что есть трансцендентный мир. Он будет обманут на сто процентов. Это так. Те, кто руководствуется собственным умом, не принимая прибежище у Гуру и Вашнавов, никогда не достигнут успеха. Шлока, с которой я сегодня начал, очень важна. И ее произносит Прохлад. Вы думаете? Богован в чем-то нуждается, он испытывает какое-то недовольство, так что он обратится к вам зачем то будет что-то у вас спросить. Богован пурна -васту. в нем у него нет недостатка ни в чем. Тем не менее, благодаря э, своему, э, своему великодушию он позволяет нам служить Ему. Прахват Махарадж говорит, «Тебе, о Господь, ничего не нужно». Тем не менее, по своей милости ты приходишь к человеку либо в форме божества, либо в форме дхамы, либо в форме просада. Прасад нужно почитать так же, как если бы мы почитали самого Бхагавана. Не нужно думать, что просад отлично от Бхагавана. Нельзя не, не на ⁇ йоту уменьшить выражать почтение просада, просаду, чем божество. Если вы будете делать так, тем самым вы приглашаете в свою жизнь Ямараджа. Точно так же необходимо выражать такое же почтение гуру, как и Бхагавана, да даже больше. Гуру нужно почитать даже больше, чем самого Бхагавана. Потому что для нас Гуру это больше, чем Бхагаван. Он посредник, who can, who can me, через uh, uh, кого uh, я могу увидеть Бхагавана, встретиться world, с Бхагаваном. Лишь через него, и никак иначе. Ты всегда самоудовлетворен. Лишь по своей беспричинной милости ты даешь возможность обусловленным душам. Ты говоришь им, О, поклоняйся мне, поклоняйся моему божеству. Или я тут перед тобой в форме Гурудева. Служи, служи. Бхагаван приходит как Гуру Дев и принимает служение. И Гуру Дев также пурно. Завтра день явления Шилы Бхакти Дрита Мады, Махараджа, и день ухода Гуру Кишардас Махараджа. Возможно, мы продолжим эту тему. Ачарья Мамбиджанья, you know it for sure, I am Ачарья. Ачарья Мамбиджанья, Бхагаван принимает форму Гуру и приходит к нам. Люди поклоняются тебе, предлагают тебе поклоны, а ты, смеясь, принимаешь, хотя тебе ничего не нужно, для того, чтобы помочь людям. Прохлад объясняет, что в зависимости от того, с каким настроением мы придем к Гуру и вашнавам, то же самое мы получим в ответ. Точно так же, как если мы встанем перед зеркалом. Зеркало в точности отражает то, что вы из себя представляете. Оно не изменяет вашу внешность. Если вы в злом настроении, то вы и увидите подобное отражение. Если вы в хорошем расположении Духа, вы увидите именно это. Точно так же, как люди, в каком настроении человек приходит к тебе, то же самое ты, он получит в ответ. Если он приходит с вожделением, с камой, он получит то, что несет тебе. А если он придет с глубокой любовью к тебе, ты наградишь его этим же в ответ. В также дается такое объяснение, so, careful, такой пример. Seva, seva, seva. Поэтому мы должны быть очень внимательны, в каком настроении мы совершаем служение. Когда мы совершаем парикраму, мы должны воспринимать ее как служение, не как нечто материальное. Итак, прежде я рассказывал о том, как совершать парикраму, о том, что мы должны быть наполнены энтузиазмом. Совершать парикраму нужно с таким настроением, что не сегодня, так завтра мы обязательно встретимся с Бхагаваном. Потому что он милостив, он бхактавацал. В нем ему присущи все качества, бесчисленные качества. Об... Но самое главное его качество — это то, что у него есть любовь и привязанность к своим преданным. Я под контролем своих преданных, говорит Господь. В первой главе Шримад Бхагарта, первую песню. Никто не может управлять Бхагаваном. Никто не может контролировать его. Но он сам утверждает, что я нахожусь под управлением своих преданных. Итак, вчера мы посетили Бахедж, то место, куда приземлился Индра с молнией. Мы говорили о том, что если пройти вперед, вы увидите Кунду. А рядом с ним находится старинный мандир, 200-300 лет ему. Оттуда вам нужно пойти вперед. Как я говорил, дорога соединяется с Мадхурой. Длинная дорога. Когда вы выйдете из этой деревни, из Бахич, Гаона вы выйдете сразу же на главную дорогу. По ней нужно идти долго. Если вы и в процессе вы дойдете до Парамадоры, по пути будет много кунт. Парамадура. Фам вы должны зайти в Дик. Это важный город во Враджо. Оттуда вы отправитесь в Камьяван можете отдохнуть там остановиться на ночь там находится большой храм лакшмана лакшманы и урмилы жены лакшмана Но он частный они его... Те, кто служат там, не позволяют остаться там на ночь. Мне как-то они позволяли, но, как правило, они не разрешают. Однажды я пришел туда поздно, мне некуда было идти, поэтому они разрешили переночевать там. Я совершил пари предложил свои поклоны. Там же находится большой рынок, там есть и... Овощи и фрукты. Так я отдохнул в Лакшманджи Мандире, храм Большой. Если хотите получить даршан царя. Барат Пура. Вам нужно пройти около двух километров, и вы увидите огромный дворец. Рядом находится Кунда. Очень красиво там. На самом деле он был байшнавом. Он построил много храмов и был замечательным преданным. Поэтому, если вам интересно, вы можете посетить это дворец. Затем вы придете в форт. Это защитная крепость, из которого можно обороняться в случае нападения врагов. Как правило, вокруг форда всегда устраивают водоемы, чтобы враги не смогли пробраться внутрь форта. И вход туда засекречен, так чтобы враги не отыскали. With with big, you know, а туда можно вернуться назад? В храм Лакшмана? Затем so uh, this, this back вам нужно будет вернуться well, назад и дойти so до камы. Там вы увидите Кришна, Кунду и Парамадору, как я уже говорил. Кришна очень любит это место. Там а, пруд, кругом фрукты, цветы. Парамадора называется это место. В переводе она означает это место, где Кришна выражал свою любовь мы в Поблизости Кришна пас коров, принимал омовения и совершал различные игры. Поблизости есть мало кому известный храм. Храм небольшой. Он не принадлежит нашей сампрадайи. Возможно, это нембарка сампрадай или подобное. Я останавливался там, в Хануман-мандире, который находится поблизости. Там есть большое пространство, и там я ночевал, раскладывал подстилку, которая у меня была с собой. И там в этом месте живет Ория Баба, который присматривает за ним этот преданный из Зарисы. Рядом с храмом, с входом в храм находится большой крематорий. вы можете испугаться этого. Там сжигаются мертвые тела, и, возможно, много духов, много привидений там. То есть совсем рядом, и крематорий огромный. Если вы совершаете хороший баджан, хорошо занимаетесь духовной практикой, вам ничего не грозит. Но, если... Но в противном случае вам может стать страшно. Если вы пройдете вперед, вы очутитесь на Наяна Сароваре. Это озеро образовалось из слез Радхарани. Все Саровары, такие как Прям Саровара, Наяна Саровара и другие, очень значимы, очень знаменитые. Поблизости находится храм Нимбарка Сампрадая. Это храм Дрисинга Дева. Там, также, там нет места, где остановиться. Там открытое место, куда могут äh, приползти, приползти змеи. Поэтому там небезопасно ночевать. Если пройдете дальше, окажетесь в Ади-Бадри, но до него нужно долго идти а затем возвращаться. Идти 10-12 километров, а то и 15. И через 15 километров вы дойдете до Бадринадха. Дорога непроста, она усеяна камнями. В то же время много подъемов и спусков на пути. Там живут замечательные браджаваси, браманы, которые готовят сабджа чипати и распространяют среди саду. Очень вкусно они готовят. Они чистые браджаваси. Возможно, они не каждый год устраивают такие раздачи, но так или иначе. Затем витиеватая дорога с спусками и подъемами ведет к следующему месту, но на пути вы увидите много храмов. И оттуда... А, то есть вы достигнете Бадри Нарайна, как я уже рассказывал, когда Нанда Махарадж захотел совершить паломничество по священным местам. Он сказал об этом Кришне. Сейчас уже... Время наступает, я уже в возрасте, мне нужно посетить, совершить паломничество по святым местам. Конечно, удивился, зачем тебе куда-то идти? Все места паломничеств находятся, пребывают здесь, здесь. Удивился Нада, Махарадж. Да, я покажу тебе, зачем тебе тратить столько силы и куда-то ехать? Пойдем со мной, я покажу. И тогда Кришна провел Отца по всем местам паломничества. Во вра, во, в Риндаване, в Брадже. Дроначал Парват и Множество-множество других священных мест — Харидвар, Лакшман, Джула и остальные священные места находятся там. Их не найти, если вы не знаете их их месторасположении. Тем не менее, они находятся во Враджа. И там настолько прекрасна, природа настолько хороша, что хочется остаться там навечно. Я наслаждался ей, как будто бы пил Амрито. Холмы. я не чувствовал усталости, я с удовольствием шел, с полной, полной энтузиазма. Откуда взяться усталости? Кришна наделяет нас всем во время паломничества, Он может дать витамины, все, что необходимо для организма. Если вы пройдете вперед, наконец вы дойдете до йога Майя Мандира, до храма йога Майя. И уже оттуда вы попадете в Бадрина Райан. Это очень холмистая местность. И там, на холме, находится божество Бадринарайна с четырьмя руками. Слева находится Удава Махарадж, Ганапати Махарадж, справа Лакшми. Также на алтаре вы можете совершить парикраму вокруг. Порой я оставался там на ночь, на веранде. Иногда я оставался внизу, там есть места для саду. Тем не менее, нет туалетов и ванных комнат. Чтобы сходить в туалет, нужно идти на большое расстояние, спускаться, выходить подальше, уже за пределы области Бхагавана. Во Вриндавне нет никаких материальных удобств, ни к чему ожидать их, ожидать увидеть их там. Хотя люди стараются, но невозможно там этого найти. В в настоящем, то есть в Бадри которая в Гималаях находится кунда, и точно такая же кунда находится здесь, во Аврадже. Там есть большая кухня, где Браджаваси готовят, предлагают Райне. и затем много-много сада принимают просад, и не только саду. Все, кто хотят. Ежедневно есть человек, который ежедневно делает по 500 чапати, потом распространяют их. Когда большие парикрамы, нужно по 20, 000 20 тысяч чапати делать. Так вот, если 20 тысяч человек, если каждому по две чапати дать, это сколько so, нужно think, сделать? Там замечательное место для отдыха. Если вы хотите остаться там на ночь, вам понравится. Но если вы не знаете, где находится... То есть если нужно знать, где находятся все эти тертхи, там же есть и Ганготри, и Емунотри, тот самый источник, откуда, где зарождается Емуна. Все, все есть Вавраджа, и Майнак Парват, и Дроначал Парват. И парват означает э, холм. Их описание есть в Махабхарате, в Бхагаватам. Помимо всего, там есть место, где совершал Баджан Ригу Риша. Он совершал суровые аскезы. Однажды Радхарани попросила Кришна. Пройди, пожалуйста, милость на Ригурише. Бхагаван сказал, да ему это неинтересно, он созерцает меня в своем сердце. Он уже, я уже в его сердце, он уже со мной. Но Радхарами сказал, что, может быть, я постараюсь с ним поговорить. Если сейчас вы закричите так, там эхо, эхо повторит ваш голос. Сами вы вряд ли найдете эти места. Бадрина нараен слева, но для того, чтобы посетить следующее место, нужно пройти на близлежащий холм. Там полно колючек. Все в колючках. Если вам повезет, вы сможете пройти, найти место без них и пройти. А, то есть это как раз-таки дорога до места Баджина Ригуриши. Ригу и с этого холма можно увидеть, то есть открывается вид на многие священные места, потому что это находится на холме. А рядом находится место под названием Харинкой. между холмами некоторые ущелья и там Гопи ночь напролет искали Кришну. Это место описано в, упоминается в Гопи Гите. Точнее они пели Гопи Гиту и именно там искали Кришну. Когда они видели оленя с прекрасными глазами, они обращались к нему и спрашивали, может быть, ты видел Кришну? Не мог бы ты показать, куда он ушел? То есть они находятся в таком безумии, что думают, что олень покажет им, укажет. Всю ночь они ищут Кришну. Поэтому это место очень важно для нас, значимо. Поблизости находится Ганготри, то место, где зарождается Ганга, также поблизости Юмнотри. Лакшман Джола. Рамманджола. 25 лет назад там произошло чудо. Холм начал источать молоко. Холм, где находится Ганготри, стал источать молоко. Саду Вриндавана пришли туда, чтобы увидеть это чудо, и все видели. Даже в Радхакунде появилось молоко. Ученые так и не смогли объяснить этот факт. А Радхакунда имеет связь со всеми тиртхами, потому что все тиртхи пребывают в ней. Итак, наш мозг не может понять такие чудеса. Как это возможно, что так просто проявляется молоко, появляется? Это за пределами логики. Нет на это ответа. Такие лилы являет лишь Кришна. Нарая подобного не делает. Таким образом, вы будете чувствовать огромное удовольствие, не внешнее, но внутреннее. Я не хотел покидать это место. Мне очень нравится там. Я повторял там харинам. Как безумный. Иногда там становится очень и очень холодно. Принести туда какие-то... То есть невозможно с собой носить одеяло, большое одеяло, теплое одеяло. Это нужно, то есть много теплых вещей с собой не унесешь, потому что на парикраму нужно брать только необходимое. Поэтому мы должны приспосабливаться, быть готовыми жить в суровых условиях. Получили просад, хорошо, они а получили, ничего страшного. Нужно взращивать в себе такую выносливость. Когда вы ночью посмотрите, увидите вид с этого холма, когда еще и полнолуние. Там такой вид, что кажется, что вы спите, как сон, так красиво, ни звука вокруг. Настолько тихо, что... Очень тихо. Calma, Если ваш ум спокоен, вы сможете наслаждаться этим видом. Если есть в сердце кама, вожделение, ничего не выйдет. Когда нет вожделения, вы свободны, вы чувствуете, что вы один, и нет никого в бесчисленных мирах. Я единственный, я один, нет никого что только лишь Бхагаван со мной и нет больше никого. И такое одиночество очень важно. Та татва, которую вы сейчас слушаете, про может проявиться в вашем сердце, если вы окажетесь в таком, достигнете такого состояния, вы обретете татва даршан. Наутра нужно отправляться в дальше путь, в путь, в противном случае, путь, если вы будете идти слишком, медленно, идти слишком медленно, если вы будете подолгу задерживаться mm -hmm. в разных местах, парикрама займет слишком много времени. Итак, нужно спуститься с холма, я после ар сразу уходил повторял какие-то повторял стотры и затем шел долго долго шел через деревни деревни деревни Затем вы придете в деревню под названием Пашупа. Там на высоком холме стоит храм. Теперь вы, из Бадри... То есть вы шли из Бадринараяна, и теперь вы движетесь к Кедра-Надху. Большое расстояние между этими местами. Нужно быть достаточно сильным, чтобы преодолеть его под палящим солнцем. Как правило, я поднимался в это место, Пашупа. люди поклоняются там Махадеву. Но на самом деле Пашу. Указывает на Джа. Если вы получите Даршан божества, затем спуститесь и вам нужно идти опять очень долго. Придете в деревню, там есть божество Махадева, очень старинное. Я находил молоко, воздевал на божество. В этом храме поклоняется саду из Арисы. Он хорошо знает меня. Когда я посещал Арису по приглашению преданных, мы встречались с ним там. Поэтому он меня знает. И я оставался там также на ночь. Махадев прекрасен он настолько гладок что как бы такое стекло и дальше вам придется идти по полям дороги нет идти долго Долго, я говорю, как, это как минимум 15 километров. От Бадринарайна до Кедарнатха. Если ну, можно где-то по пути остановиться, чтобы отдохнуть. Но, как правило, преданные идут напрямую. Камьяван — самый большой лес из всех лесов. И Бадринадх и Кедарнатх находятся and в этом see, лесу. Кедвернат находится на очень большой возвышенности, на холме. К обеду, может быть, до обеда вы дойдете, в зависимости от вашей скорости. Мне очень нравится это место. Я обычно останавливаюсь там. Там живет саду, у которого нет ноги. В прошлом пришли разбойники, завязалась драка, и в ней они обрубили ногу у этого бабы. С тех пор он передвигается на одной ноге. Он позволил мне готовить на кухне. Я не мог принимать их просад, потому что они не вайшнавы, и я готовил сам. Овощей там достать негде, там одна картошка, дай бог. Нет даже чили. Этот саду лично построил храм Раме, Сити, Лакшману и Хануману. Я не разговаривал с ним, возможно, он из Рамнудже Сампрадаи. Но тем не менее главный храм находится чуть выше Кедарнатх внизу находится кедр-кшетра, где располагается кунда под названием Алакананда. также Алакананда есть в гималаях но и здесь она также присутствует и там в Кунде можно принять омовение. И если у вас есть емкость для воды, вы можете набрать воды и полить на Божество наверху. Я удивился. Первый раз я встречал Аллакананда в Гималаях, а тут, по милости, она пришла сюда во вражь. Вы можете набрать воды, и там Чудесным образом uh, растут цветы, которые любят больше всего Шанкар-бхагаван. Hmm. Мы срываем hmm. их, омываем в, в воде, а затем поднимаемся на холм и предлагаем божеством. 15-20 лет назад я разговаривал с одним пожилым человеком. А и он как раз тогда жил. Это был, там был его храм. Теперь он пожертвовал его Девананда Гаудямадха. Он приглашал меня. Дал мне возможность жить там какое-то время. Я там целый год. А, нет, целый год он меня просил, пожалуйста, приходи и живи тут. если ты я могу Ты приходишь в больше, чем я. я знаю, если Say okay, he the doctor also loved me. He's village doctor, village doctor, not important doctor. You know. So he like to protect his guru there because sometimes he can become sick. I have no time. So he is also. He is also <clears throat> It's a miracle. All oh, parikramadam, nohair, he becomes sick, vomiting, no loose motion, um, no, he's этот пожилой саду отправился со мной на Парикрам. Он взял с собой своего ученика, который был местным деревенским доктором, и он каким-то чудом пошел со мной, хотя он шел с палочкой и был в почтенном возрасте. Тем не менее, мы дошли до Кедарнатха. И он, тогда он сказал, я не смогу подняться высоко на холм. Я, я сказала ему, он это только выглядит, что так далеко, я пытался его вдохновить. Есть короткий путь, я вам покажу. Он не был готов подниматься. Тем не менее, он начал подъем по ступенькам, запыхался и уже почти подошел и все говорил, я не смогу дойти, не смогу. Но я настаивал, это совсем близко, совсем близко. Я помогу, пойдем. Когда он дошел до последней ступеньки, и лег прямо на холм. Так или иначе, он поднялся, получил даршан, Особенность кедарнатха в том, что если вы будете, подниметесь на холм, вы увидите весь Брадж, весь Камьяван. Потому что холм очень высоко. Там пещера, куда нужно забираться ползком. Она очень маленькая. То есть шанкар, божество, находится именно в пещере. Нужно заползти туда на коленях, полить на божество, на... и затем выйти. Мне очень нравилось это место, и я всегда старался задержаться там подольше. Там есть камень, куда я так, садился, повторял Харинам и этого, поражался видом. Поблизости находится Деви -Мандир. Деви Мандир. Затем вы можете спускаться. Но мне не хотелось спускаться, я всегда задерживаюсь там подольше. Как правило, я прихожу туда на два-три раза за раз я поднимаюсь в этот храм, имеется в виду на этот холм, чтобы получить даршан. Теперь нужно идти 20 километров. На сегодня мы остановимся. Завтра мы поговорим о Чаран-пахаре, где находятся лотосные стоп отпечатки Стоп Кришны. Постарайтесь увидеть сегодня во сне то, о чем мы говорили. С того места нужно будет начать путь до главного Камьявана. Завтра мы поговорим об этом. Божан тали so I don't like to speak today.